Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение испытаний, у нас остались на очереди только экстремальные, вестник смерти. Вам придется проявить чудеса микроконтроля, пользуясь только горячими клавишами, уничтожьте как можно больше противников в течение заданного времени. Посмотрим, что это такое, что это за вестник смерти такой, и первое экстремальное задание, ну или испытание. Почему они экстремальные? Я, честно говоря, не понимаю. Но ну, это, видимо, потому, что они просто все сложнее и сложнее в плане контроля, да и все длиннее и длиннее. Энтара ученик. в этом испытании вы научитесь эффективно командовать крупными силами. Начните с формирования групп из своих воинов. Внимательно изучите доступные вам войска и создайте из них мощные ударные отряды. Как вы можете заметить, ваши войска расположены по всей территории поля боя. Они будут неактивны до того момента, когда вы будете готовы начать. Подготовьтесь и нанесите быстрый удар. Уничтожьте как можно больше противников до того, как выйдет время. Угу. Ну, ясно. Что ты предложишь? Мы Наше не время битвы. Так, нет, И кстати, вас у вас лучше назначить... Частично сюда. Частично сюда. А на, на вторую, но ну, я даже не знаю кого. <laughs> да, подождите-ка. Так, тогда на вторую мы назначаем фениксов. Активно. Ага, все, теперь более-менее. У нас также есть еще, я смотрю, дофигища врат искривления. Я так понял, мне надо сюда кого-то высадить, чтобы он атаковал, соответственно, вот эту всю группу войск. Можно сюда, в принципе, авианосцы, кстати, послать, почему бы и нет. Потому что сталкеры, по идее, должны с этим справиться вообще легче, легко Я думаю, их послать вот таким вот образом сталкеров вот с этой стороны. Так. Ну давайте попробуем. Сначала, конечно, авианосцы, они а пускай летят. А. Так, далее. Вы здесь разворачиваетесь. А, так. Включим вот этих ребят, потому что я смотрю, тут очень мало войск. Ваши в бой. Враг нашу Давайте, идите вперед. Давайте атакуйте. Так, здесь что? Ага. Так. Давайте-давайте-давайте Отлично, золотая медаль У нас еще даже времени дофига осталось Это откуда? Сверху стоят, видимо. 172. Ну нормально я считаю, вполне хорошо. Я получил золотую медаль, получил серебряную, все получил медали, отлично. Ну что ж, заканчиваем первое экстремальное испытание. На очереди у нас следующее. Это, соответственно, первый ход. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Всем пока, удачи!